Лето закончилось, и герой идет на тропу войны. Лаван Акабобах входит в разногласие с его лучшим другом и уничтожает всех стоящих ему на пути к нему, начиная легкой и заканчивая жестокой расправой с Артуром, устранив все преграды. Тот зовет его на великую битву 1 сентября за школой после линейки. Попытчик ли главный злодей Пи? за свои грехи. Победит ли в неравной схватке наш герой семиклассник против девятиклассника? Это история о несостоявшейся любви злодея номер один. Черт возьми, блин, Андрей, ты меня разочаровал. Это история о героя, который всегда заставит неугодного ответить за базар. Это история. Трагедия. О, передай своей маме, что я ее любил. Контактные войны 3. Месть вована. Великая битва. Скоро во всех ютубах страны.